Да, а вот, Игорь, а вот такой вопрос. Но ведь у нас люди некоторые, в соответствии с каждой, со своей программой, живут. Ну, к примеру, вот как объяснить тот факт, что женщины живут больше, чем мужчины? Я где-то читал, что средняя продолжительность жизни по России, в частности, мужчины 57 лет, а женщины 75 это же надо в два в полтора раза больше. Это да, да. какая-то дисгармония нашего брата, скажем так, Игорь. Вот чем вы объясните? Да, да, вопрос на засыпку. Да. На засыпку. Ну, Причем да. интересно, что и она родилась в, это, в этот день, и он родился в этот день, исходя из логики и средней продолжительности жизни, да? А, а как бы ты рассчитываешь и там жизненный путь, и там жизненный путь? Правильно? Одинаковый, Да, одинаково. Вот. Другие же нету, да. Только это. Но исходить из логики, женщина живет больше, чем мужчина. Значит, надо какую-то поправку делать? Или такого нет? Вот. Я думаю, что и женщина и мужчина, им обоим отведено 100 лет в эту эпоху О, Другие... Стоят, Другие... на двоих нет нет каждый из них может да. жить сто лет каждый да. другое дело что мы можем заметить похоже что мужчины они более безответственно относятся к своей жизни чем женщины да. потому что принцип вселенский какой если человек ответственным образом относится к своей жизни и эм, правильно ее используют, да, то ему разрешается прожить вот максимум, да, максимальную продолжительность. Если человек тратит свою жизнь безответственным образом на всякую ерунду, то в соответствии с законами этого мира продолжительность его жизни сокращается. Но в этой связи я могу сказать, что ну, мы знаем все, да, что у, женщ у женщин э, степень ответственности, выше чем у мужчин временем. Более того, я хочу добавить, мало того, что у нее сильная ответственность выше, она берет ответственность за себя, она еще и берет ответственность за него. Понимаете? Да. Да. Она же ему вот так говорит. Ты, ну и дальше идет речь, что да. она говорит, понимаете? Мало того, что ей надо, понимаете, набросать кое-что на лицо, это занимает процедура, соответственно, образом. Надо еще ему там что-то дать, детям дать втык, его, понимаешь, накормить его, да, отправить его собрать, отправить на работу, приготовить завтрак, обед и ужин, подождать его, вы представляете? А он чего? Полностью безответственный товарищ, относящийся к жизни вот таким образом. Поэтому он живет меньше, верно? Так почему она так трудится, трудится, трудится, понимаете? А живет дольше, казалось бы. На износ человек работает. Женщины работают на износ. А живут больше, Парадокс. Но веды также говорят о том, что у женщин чувство в 9 раз сильнее, чем у мужчин. Чувства а, какое? Простите. Чувство, То есть вот в теле есть а, 5 чувств. Да? А, а эти чувства? Я думал, про, вы сейчас про сексуальное? А нет, нет. 5 5 чувств. Пять чувств, с помощью которых мы взаимодействуем с окружающими объектами. Да. Любое живое существо имеет чувства. И вот эти чувства у женщины в 9 раз сильнее, чем у мужчины. Опять же, было объяснено, вернее, ты, Майкл, указал, почему. Потому что на женщину возлагается больше ответственности. Семья, дети – это вот женщина. Я... Семь возлагается, простите. Ну, Богом. Женщина рожает. Но мужчина рядом с ней также находится для того, чтобы помогать ей нести эту ответственность. И если он ей помогает, как мужчина, защищает ее, создает для нее все условия, чтобы она могла реализовать себя как женщина, тогда он играет свою роль, и тогда ему позволено оставаться рядом с ней в максимум, максимальную продолжительность жизни. Если мужчина рядом с женщиной ведет себя, он ее просто использует, вместо того, чтобы ну, помогать ей вот, реализовывать себя как женщину, защищать ее да, и поддерживать. Если вот таким образом он себя не реализует, как мужчина настоящий, ну поэтому он уходит из жизни раньше срока. Ну это мое мнение.